Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей. И сегодня мы проведем с вами небольшую работу над ошибками в маркетинг-плане NSP. Я их даже записал, несколько штук. Основные вопросы, которые задают мне и задают люди в представительстве из-за недопонимания маркетинг-плана. Давайте мы их разберем. Консультант – это человек, который получает свой бонус, свой доход от товарооборота на третий месяц. То есть, если по маркетинг-плану компании положено сделать 150 баллов два месяца подряд, то он 150 баллов делает два месяца квалификацию. И на третий месяц, делая 150 баллов, он получает со своей сети 10%. То есть не на второй месяц, а на третий месяц. То есть по итогам третьего месяца. Вторая ошибка. Консультант с консультанта не зарабатывает. То есть если вы консультант и вы построили огромную консультантскую сеть, по большому счету работали не вы, а этот человек построил какую-то потребительскую группу и сделал, хотя, скорее всего, это делается в одиночку, сделал 150 баллов два месяца подряд, то вы с его ветки не получаете. Потому что всего ваша сеть будет, скорее всего, делать 150, ну и ваши там, например, 50 или 30, и всего ваша группа делает 200 баллов. Безусловно, вы можете получать 10% со своего личного объема, но с консультантской ветки вы получать проценты не будете. Потому что на вашу всю группу компания выделяет 10%, и этот человек ее больше заслужил, эту премию. Третье. Балл равен 1 доллар. То есть вы покупаете балл по 1,35 доллара. То есть стоимость продукта, например, 13,5 долларов, а по выплате нам компания выплачивает 10. 35 сотых доллара – это расходы представительства и налоговые расходы. Если у вас, ваша сеть сделала товарооборот, например, 1000 баллов, то вам с нее начисляют, допустим, там 20%, ваш доход будет в долларах, 200 долларов. Четвертый нюанс. Если вы лидер, а по плану написано, что лидер получает с ассистентских групп, 20 процентов с консультантских групп 15 процентов с менеджерских групп 5 процентов то вот так оно и начисляется но если под менеджером есть консультант и под ним есть ассистент то компания вам не будет начислять с этого ассистента как лидеру 20 процентов с этого консультанта как лидеру 15 процентов потому что эта группа находится внутри структуры вашего менеджера и вот эти проценты он получает с них а вам с его группы начисляют со всей его структуры 5 процентов с любого уровня какой бы он там ни был следующая ошибка это считать, что 500-бальный групповый объем достаточный для квалификации лидера. Если вы лидером стали, вырастили лидера первого поколения, и ваш лидер первого поколения делает какой-то объем, работает с потребителями или другими людьми, лидерами, то делать без него 500 баллов и считать, что это достаточно, это немножко не так. 500 баллов – это менеджерский объем, и компания платит льгот на какой-то процент для того, чтобы вам хотя бы что-то платить. То есть, компания в этом случае нам платит 8%. Но по большому счету, так как мы делаем боковой менеджерский объем, нужно его потихонечку растить и сделать так, чтобы он стремился к полутора тысячам. То есть, компания нам тогда будет платить 11%. Во-первых, нам компания будет платить... 11 процентов с этой сети которая может делать 3000 баллов например да это уже будет не 240 долларов а 310 а 330 и вот с этой группы у нас будет доход не 50 70 долларов а 300 понимаете в чем разница если мы делаем 500 баллов под нами есть такой же небольшой лидер который делает 500 баллов Наш суммарный доход составляет 70-80 долларов, плюс там, 40 долларов отсюда. Суммарный доход составил 110 долларов. А если мы делаем объем 1500, и под нами есть лидер, который делает, ну, например, 1000, то мы получаем отсюда 300 со своих потребительской группы, и отсюда 110. Разница получается 410 долларов. Минус 110. Разница получается большая. Согласны? Так вот, давайте будем считать, что для того, чтобы быть лидером и получать процент с лидеров, нужно для этого 1500 баллов сбоку. И финальная ошибка. Это когда вы становитесь лидером-менеджером, у вас есть 5 веток. Тормозить своих людей становиться лидерами менеджерами потому что вы таким образом можете не дополучать какой-то премию в виде одного процента если мы тормозим развитие своих людей то мы будем не получать доходы с основной ноги потому что чаще всего в этом бизнесе у нас одна ветка делает 50-70 процентов товарооборота и остальные делают все вместе взятые 30 50 если мы будем а, морально мешать этому человеку развиваться, то мы все равно лишимся основной части дохода. Потому что 1% премии – это слишком маленький процент по отношению к 11% с первого поколения, 8% со второго, 5% с третьего и 2% с четвертого поколения. Поэтому рассмотрите свои ветки как возможность сделать свой товарооборот больше стремиться не к тому, чтобы получать вот эти проценты, а стремиться к тому, чтобы делать всей своей сетью 100 тысяч баллов, 200 тысяч баллов и так далее. Вместо того, чтобы устраивать какие-то соревнования, кто кого быстрее. В этом бизнесе самое важное – это помогать всем своим лидерам расти, и тогда вы будете получать очень хороший доход со своей организацией.